Всем привет, сейчас на Правда, 150, 13 год, будем снимать задний бампер, мы опять у Юрика, он классный спец по покраске, вот Боря, все поэтапно и в деталях. Выкручиваем это... болты, которые держат грузовик, и пукли снимаем. Грузовик да. у нас держит два болта и две пукли, это будет геморрой, пукли тут тоже могут быть одноразовые, поэтому аккуратно очень. Ну, вы тоже пукли. Если знаешь, эту дурку, отвертку запхали и тянут, она отломается и все. Она уже так не надо, правильно? Нам надо очень аккуратно. Под пули Вот так вот сделали. Так, теперь смотрим. Это мы отсюда разобрали. У нас он прикручен снизу еще болт. Все делаем аккуратно, без усилий. Так, выкручиваем нижний саморез, который держит задний грузовик. Грузовик сняли. Да. Смотрим дальше. У нас тут ни хрена нету. Защелка бампера и все как напереди. Аккуратненько щёлка, мы будем дальше на Я, что Пишем, мы их заменяли, вот эти да. саморезы. потому что тут колено стоит заводские зимовые стояли, мы все саморезы меняли. были хреновые мы их поменяли шайбы ж мы сюда, сюда другие делали с большими шляпками да, да да да да четко да. держало так что если что надо подбирать по себе смотри, чтобы грузовик нормально держался не рассчитывать только на заводские балки правильно да желательно саморезы. заменить Потому что они тут заводские, ну, такие, блин, понял, с такими маленькими шляпками оно не годится, оно ни хрена не держит. Болтается, да, грузовик? Ну да, он потом. А тем более этот джип. Нормально. Ездишь, оно постоянно телепается и должно быть зажато очень крепко. Иначе потом все пораскручивается и будет упадать. И аккуратно снимаем буклей которые желательно оставить целыми. Ну да, потому что здесь такие специфические пукли, понял, под брызовик именно. Их потом не достанешь такие, Нет, раз, достанешь, например, но тяжело, только. Да? Ну, блин, лишний геморрой будет, блин, чтобы искать. Хотя, опять же, блин, примените с газели. Из газели тоже сюда войдут? Да. В общем. Э Рецепт от всех болезней по прадику, по пуклям это... это не только по прадику, по только логи... по прадику. По, ну, по, блядь, практически газели, по всем да? машинам. Универсальная да. тачка газель. универсальная тачка, кстати, там букля внутри реально живы во всех иномарках. Теперь да. мы опять... Я вам скажу, это советы из жизни, потому что люди этим занимаются очень давно. Юрик, сколько ты занимаешься покраской? Да, 17 лет. 17 лет, и он как бы из опыта вам говорит. Так что совет цельный говорится из жизни. Так, все так же и снизу, два самореза. И еще сбоку без усилий задний бампер. И не забыть снизу смазать в до 42 болта. Да, Открываем да. багажник и да. вот сейчас, сейчас. мы, мы все посмотрим, что нам надо выдолбать здесь. Надо выдолбать все. Быстро съемником снимаем, нет верточки. Иначе по этот э, растворяете будет некрасиво. Лучше купить быстросъемы, да? Ёр? Это такая. Ну ждулька. не быстросъем, а лопатки пластики. Ну, ну, типа быстросъем называется. Тоже как лопаточка, как они. Лямшечки двери. Да да, да, да, да, да. Ну вот, правильно все. Смотри. Вот так. Отъехала у нас эта шняга и смотрим опять на ржавые болты. Дядя Житель. Ты видишь? Смотрим на ржавые болтики. Так, вот у нас. Да, это у нас крепеж, вот 5 болтов, раз, два, три, четыре, пять, да все, пять, пять ржавых болтов. Берем смазку и надо каким-то образом смазываем ВД-40, ну, чуть-чуть ждем и откручиваем. Так, так ну, смотри, э что мы делаем. Еще дальше там переходим. Пока вот там мы попшакали, оно откишает, у нас вот такие есть пукры надо выдолзать боковые. Служба бокового крепления ты понял? Сука, видишь, пукля, блядь, конченая. Ну да, ты видел, какая, блядь, дырка, а какая пукля. Она нихера не держит, блядь. Есть еще звозили, да? Братан, кстати, ну опять же, ты размер подбираешь, блин, Жигуля, с Газели, блядь. Похуй, есть такие буквы пластиковые, блин, обыкновенные. Не надо не обязательно платить за тойотовские букли, блядь, по, по 5 долларов за штуку. Чуску. Ну действительно, что? если размер тот же пластик не хуже, как бы, то почему зачем платить, если все сходится? Ну, правильно? Это Просто всего лишь дырочку заткнуть, да, чтоб держала. Правильно Юрий? Братан, ну, у нее есть износ, смотри. Видишь, со временем оно блядь, и вообще перестает что-либо держать вот это пукля. Бля. А если говорить вообще об ушке с разборок, да это просто бред, то же самое говно, правильно? Да. Болты кисли пошло нормально, усилий нет. Есть чуть-чуть упирается, -чуть но в любом вале оно, при том, что оно такое ржавое, бля, обязательно перед тем, как собирать назад, надо болты смазывать. Угу. Это обязательно, потому что они все равно со временем прожарят, как я сюда не вставил болты. Вот бампер придумана, толщина бампера, и сделана вот эта втулка угу. Это вот. оно со временем разъезжается И бампер шатается Да, ты же дальше болт не закрутишь, чем есть втулка Слушай, ну а взаимозаменяемая, говоришь, берешь... даже с, с Газели Но если он чисто по ты не понял, обыкновенный на 10, ну mm -hmm. такой М6 этот болт берешь, блин, без вот этой втулки Шайбу вот такую Прикрутил его а про жевательную желательно? Вообще прорезиненную там не, не нужно. Ни хера, да? Вообще, ну для Резина чего? она вообще не втянут. Для чего она тут? То есть как бы не принципиально. Вообще не принципиально. А вот это мы уже сами, да, делали? А вот сейчас мы посмотрим Потому что бампер красился... Нет, тоже заводской, тоже... вонючка. Бампер у нас красится какой? Третий раз уже. Да, вот что-то... прадика вот задний бампер, это какая-то вот именно... Роковая часть, да? Ну или водитель такой. Я не думаю, что водитель, водитель нормальный, да, но водители, которые сзади Прадика, вот они а, тоже, точно не рассчитывают 100%. расстояние. Да. Выкрутили 5 саморезов. Пукли здесь, сняли. Также ползем открытие вниз. Что у нас дальше, Юра? Низ, низ. По низу у нас скок саморезов осталось? Сейчас смотрим. Так, братан, есть один. Так, есть и чуть-чуть подсекаем бампер, да, он уже отходит. Вот тебе, блин, показываю сразу, чтобы ты понимал, почему надо заменить болты. Наводи сюда камеру и сейчас все увидишь. Вот заложатый болт с, с резинкой с вот этой долбаной. И смотри, что происходит. То есть Легко. резинка вот эта погана износилась, и вообще она не держит его на а хрена вообще. Ну как ты считаешь, вообще резинки не надо на саморезы? Конечно. Твоё мнение. На мое мнение вообще нахер там они не держат. Просто лежат. больше шляпку нет, да? Шайбу да, берешь большую, и все, и погнал. Зажимаешь его на плотню. Ну да, но ты посмотри, что с этой резинкой происходит со временем. Она тут трется и превращается в говно. Ну и бампер ходит, походу. Ну вот смотри, что за резинка, блядь. Да, согласен. Надо больше шляпку и без резинки. И без вот этой втулки должны быть болты. Просто болты с шайбами берешь, закручиваешь, все. У тебя нету никакого головняка. Потому что ну, со временем оно изнашивается и получается... Ага. И вот тот болт снизу, который, И вы щелкаем, вот эту покры, она остается на бампере. Потом, когда снятый бампер, тогда ее можно вытащить. Теперь подеваем бампер и по... Тут у нас все готово, почти в одну сторону -то мы не Смотри, видишь, какая фигня, вот где пукра? Ее надо просто вытянуть из подкрылка. А, аккуратненько, чтобы не поломать. Ну! Оп, все. И тут вытянули, тут вытянули. Опять разбил палец только второй. Же. Юрик, надо, чтобы ты пальцы оставил целыми, после того, как мы подснимаем Хорошо. Вот тут тоже самое аккуратное отшел. Подложим какую-то шнягу. Мяненькую. Мало так. ли что на всякий случай. Лучше у нас держит. Как ты думаешь, что у нас держит? Наверное, фишки, которые Фишка... есть в противотуманках? Да. Отщелкаем фишки Это от противотуманок. Жди. А давай посмотрим. Пойди, должны отходить по всяких там... А что вот, же? смотри, смотри, ты нижний вот, то, что ты с той стороны. Опять защелкнулся, пока мы делали. Что, палец? Блин, Юра, ты до вечера должен хоть с одним большим остаться. Короче, отщелкиваем крокодил с проводом откуда кузова, потом убираем бампер и отщелкиваем фишки. понял? Аккуратно. Чтобы не порвать проводочку. И теперь у нас есть фишка, которую надо. крокодилы не порвать. Мне тут закиши, как обычно. Фишки, так как находятся внизу, в таком месте, где влага, Часто попадает, хорошо пригвоздить. Ряд забивается и Холочек. приходится так как бы усилия. Но ну, усилия не надо сильно, так что мы отверточка поделили, сняли, все нормально получилось. Так, так на, на, на, втор на вторую сторону. А что на второй так. стороне? Тоже фишка, тоже фишка. У да, нас две фишки. туманки, Юр. мать, это не туманка. Так, смотрим. Также на второй стороне снимаем вторую туманку, фишку, и все, щелкаем бампер уже снят. Смотри, по заднему бамперу обнаружена дыра. Да? Есть. Вот он. Что там надо, паять, да? Да, там дырку мы запаяем, потом есть у нас при ударе, я так понимаю, получился вот у нас залом есть, который надо нагреть, выровнять. Ты, это надо нагреть, выровнять. Пайка нужна здесь или нет? Я По... думаю, нет. Без пайки обойдемся. дальше посмотрим. Сейчас, подожди, давай его перевернем. Что у нас дальше в скрытии показывает? Что? Нет, целый, пластик целый. Поэтому... Все нормально. Не надо замена бампера, там да? Замена чуть, -чуть бампера подпаяем, что там выравниваешь. Да. Э, с помощью Фен. строительного фена нагреваешь, Фен. выравниваешь, Фен. да. Потом шпаклюешь, красишь, ставишь. И финиш, да? Да, в любом случае его надо украсить ну, его весь, потому что тут никакие частично не получится. Ну что, по заднему бамперу прошлись. По заднему бамперу сложных повреждений нет. С вами был канал Ресурсы Факт. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем удачи, пока!